сосуды постоянно, будет будете тренировать мышцы, за которые отвечают. Мышцы и сосуды будут эластичны. С гипертонией мы в Терми уже почти всем поможем. Вот за два года работать именно. но это люди спят именно на коврах. Кому жарко, самое хорошее в инфракрасном оно будет работать хорошо, глубоко проникать от 10-20 градусов. 20 градусов, я вам Надеюсь, вас уверяю, у нас мало лета 30 есть, Это совсем другое статус. Вы проведете две недели им попользуйтесь, может, меньше, совсем по-другому И, так скажем, вот это уже будет эффект. Им кто кресло положит, можно его перегибать, кто садится вот таким образом. Мы смотрим телевизор. На диване расположить, всей семьей. всей семьей можно сидеть, Профилактика мочи половых текст занимает. Кому кому профилактика, кому ничего Тут ставчики. Беспокоят кого-то суставовки? Вот ставчики завернули. Можно пользоваться всей семьей. Я говорю, вот у меня супруга готова на 50 спать. И она такая, видимо, женщина все теплолюбивая. Ей без разницы, заранее, давай, 50, ей комфортно, мне некомфортно, я сплю на 20. Вы даже чувствовать не будете, что у вас что-то где-то греет. Что да. Здесь все дозируется да, от 10 до 70. Одна женщина меня спросила, а как ты спишь на ковре? Я говорю, а вот какую температуру стоит. Максимум. Да. Я говорю, ну, будет, конечно, вы а, не начинаете. Здесь? Да. А, все два. спокойно подключается. Семь, Это, да? да. И там шкала. Работает от 220 градусов обычно так скажем электроэнергии, вот люди месяц пользуются, где-то переплачивают 40-50 рублей, весь месяц. Потому что, да, он, нитрит, это очень, так скажем, волокнистая структура имеет, и он очень долго держит тепло. Он не постоянно греет, он нагрел, как он купил, для определенной температуры нагрел, отключился, все, нитритик пока не отстыл, держит, потом снова включил. Вот и его вообще все сеть не включают. Просто вот на этом не спать. Как первым Плюс он от вашего же тепла нагреется. От вашего же тепла. И будет ваш жилище. Это понятно, я не говорю, что вот вы сегодня ковер купили ночью, поспали, стали у вас сосуды чистые, суставы прошли, позвоночник выпрямился, все, на 50 лет помолодели, все. Это надо пользоваться. Вот это именно лечение. Это не таблетки, которые спазма. Но и спазма отлично с ним. Вот потом вспомните мои слова. Спинку прихватило, легли дома, можно вот бутылочку подкладывать под него, чтобы вот эти металлички прямо прижигали. его. Одно Ну, он, господи, я его погода. И до работы. Могу отключить уже отключить у Я к тому, что многим я даже 50 лет гарантии даю хорошо. На гарантийное серьезно, он 50 лет. Ну потому что я в нем уверен, может блок вот гореть, который, так сказать, где там. перепад напряжения с этим ковром. Но я не знаю, что с ним надо сделать, чтобы он у вас перестал работать. Это разрезать его, кинуть в ванну с водой, все включить. Да и то у нас как-то с топило Все было маклющие. Это, кстати, тонко. ничего, просох. И работает, и работает, и работает. И сколько такой стоит созисти? Ну, стоит он примерно. Примерно? Не пугайся. Нет, нет. Ну не фит, так скажем, не дешевый. Стоит он вообще стоимость всего 50 тысяч рублей. Именно вот этого ковра. Ну, все так думают, что невозможно. А сколько здоровья с Здоровье вообще не измерить, да, да. денежным Вот телевизор дома сломается, телевизор сломается. Человек, даже не задумываясь, возьмет кредит там, я не знаю, где-то отыщет деньги, прибежит, возьмет телевизор. А когда мы говорим о здоровье, что тут надо? Тут надо подумать. Основательно причем. Взвесить все, за и против. У кого, так скажем, нет денег, хотя я говорю людям не говорить так, а то их действительно не будет, так скажем. У нас... Это раньше у нас была только... Я вам вообще хочу сегодня... Так. Понятно? Место новое, видите, я тут первый раз, первый класс. Так, скажем, открытие у нас в Сирокозе центр. Как вам вообще у нас центр? Классно. Нравится? Нравится. Как, роватки как? Да руководитель, руководитель нравится. Спасибо большое. Вот это да. Кто-то хотел встать, видите, комплимент сделали, со свидетелям. Убийственный а что вы здесь комплимент. Зачем вообще ему сюда собрать письмен? Внимание, нельзя меня, кстати, это тоже очень дорого. Да ладно. Вообще все на месте можно. Так вот. Господи. Забыл все. Хорошо, говорите, выступаете, отлично. Сами вот так. В качестве открытия, так скажем, я хочу его сделать вот за такую цену. Мне И можно. Это не все еще. Вот за такую цену, и вы можете выбрать еще подарок себе в районе 15 тысяч рублей. Именно. Мини-джейк, у нас очень много оборудован. Кто, так скажем, желает, тот подойдет, мы все покажем. Есть очень много пассажеров. Есть шикарные как раз, я люблю серебряные простынки, именно к ковру, которые стоят почти 7 тысяч чтобы дома делать инфракрасную сауну. Про инфракрасную сауну мы завтра с вами поговорим. Нефтридовые ортопедические подушки. Это как раз чтобы спать и сонную артерию чистить. Именно не критику. Ну, ее плава где-то демонстрационная. Как ему попробовать? Она. Еще даже лучше, чем ортопедическая, скажем, и мне еще нано-нефрит. Что такое нано? Это мягчайшая ну, что, пожалуйста. Она не просто артопедическая. Она вам, потому, как и помнит, будет чистить сонную аптерию. Я тороплюсь. А, у нас подлом нельзя. Ну, это питание всего да, вашего да, организма. Да, просто да, питание. Но я потом а я уже просто уйти, и он пришел будет гораздо жиже, если еще водичку будете пить. пить. Я буду слушать, там и записывать на диктофон. Постоянно, постоянно, постоянно. Я, я понимаю, постоянно. Мы просто видите, То есть у ковер у вас часто... выйдет. А он, нет, заругается. 10, 20. он заругается, да? Если он с подарком за 15 Понял, недорог, все, Еще есть вариант кредит взять. Понял, кредит. понял, кредит. понял, понял Наконец, обычно больше артур. Когда, когда я вообще говорю слово кредит, там прямо... Как будто я хочу, чтобы они мне квартиру взяли за 5 миллионов, ипотеку на 25 лет. Это же не миллион, это даже вот он стоит 50, да, Кавер? Я делаю скидку. Вот он стоит 50, кто будет кредит брать, я отдаю его за 39,600, Именно в кредит. Хорошая скидка. Именно в этом банке или в любом банке? Ну, ну как, кредит это уже процент. Но я сейчас расскажу. Что, почему 39,600? Потому что платеж у вас получается ровно 4 тысячи рублей. Обычно берут у меня на 12 месяцев. На 12. Да? 12 на 4, вы, смотрите, вы месяц уже на нем спите. Да. Вам через месяц только надо принести первые 4 000. А если вы еще там внесете там 3, 4, 5, 10 тысяч, то уже, естественно, все будет меньше. Да, в итоге, получается, если все 12 месяцев ровно по 4 тысячи платить, ни больше, ни меньше, получается 48 тысяч. На 2 тысячи уже дешевле вот его цены. Дорого 4 тысячи в месяц для своего здоровья? Недорого? Недорого, где взять? Да, не да Это в кредит. Все, где написано? Можно на 2 года рассчитать и сделать ну, 2 тысячи. А жить тоже в Киеве? Ну, но, то, что понятно. Ну, еще и подарок. Не Здесь я это тоже не делаю. Хоть, хоть кредит, хоть как, все равно в подарок. А лучше и за 30, 30 тысяч, тысяч. купить за вручками. Да и все продаж. Минус. минус у кредита какой? Большущий здоровый минус. Где Переплата. Причем, Все правильно. Здесь они есть? Ну вот вы, 48 у вас получится, у вас все равно дешевле будет через год. Здесь их просто нет. Я это называю такой кредит, так скажем, без переплаты. А плюсы есть у кредита? Забираете сегодня. А целый да? год По карману все равно не бьет, как 45, например. Да? Да. И 50 тысяч. Еще один плюс Месяц, вы уже с месяц будете на нем спать, не просто, да. Будете месяц пользоваться, и только через месяц вам, первое, нужно внести 4. А не трюсы у него. А 30 тысяч, да, тысяч. Ну, сейчас... <связывающие> отдельно, отдельно <связывающие> пообщаемся да, да. кто сегодня будет брать ковер? сегодня-завтра с кто, подарком кто, кто первый будет брать? я с кем еще побеседую лучше <связывающие> Первое, так скажем, три человека, человека ну хорошо, смотрите, я здесь сегодня-завтра завтра будем еще тоже очень много общаться я, наверное, вас уже очень сильно утомил я там могу разговаривать за вечера да нет. силу моей работы. Я здесь самый старший научный сотрудник, поэтому могу общаться и общаться. Мои хорошие, я вам от всей души желаю здоровья, счастья и долголетия. И хватит жить так уже, как будто нам осталось еще 500 лет. Хватит экономить на своем здоровье. Вот я вам, не знаю, каждому из вас могу подойти и сказать, что это оборудование помогает. Это я вам беру не из потолка. Через меня прошло где-то 5000 человек. Ну, вообще, заработать. И многим-многим мы уже помогли. Мне очень все говорят, спасибо, что я настоял. Кому-то чуть ли не внушил купить, а сейчас только эдик-эдик. Спасибо большое. Это же, не знаю, это передай здоровье. Это же не только вы. Потом передадите. Молодого сюда затащить на кровать. Зачем нам это надо, молодые? Ну, здоровые, молодые, так сказать. Никогда. А то, что о профилактике, мы не думаем. А думаем, когда уже очень поздно. Вы постараетесь воспитать. Это же не надо каждый день покупать. Через день. Ну, можно через день, конечно. Я буду только рад. Это, конечно. А так, вы купили это на всю жизнь. Кто хочет, я думаю, 50 лет гарантии. Вечно ничего не бывает. Оставлю, я не знаю, паспортные данные, если боитесь, что я куда-то Всегда мне позвонили. Эдик всегда на связи за свое оборудование, так скажем, отвечаю. Не всегда вчера у вас не было здесь. Я был за него. Ну что мои дорогие, спасибо за внимание, надеюсь было интересно. И кто не был на физиотерапевтическом оборудовании, тот проходит. Кто то на 11 подошел, присаживаемся. Еще что ли? Еще что ли? К одиннадцать. К одиннадцать. Захара на приезд. Не сегодня, а прямо Привет. завтра. Самый лучший вы, который говорит, так. оратор. оратор. Очень, приятно. Очень приятно слушать вас. Как было? Ты пошел туда? Да, да, да, да. да, туда. А да. мне на 11 пригласили меня еще а, сейчас. Он на 11 присаживается, 110 бац подходил, вот ложится. Сейчас, Константин, ножки помассажирует вам. Хотите ножки помассажировать? Хотим. И для вас всего 500 рублей ся. Вот. Шучу, шучу. Безвозмездное у нас ся. Вот, а потенциальным сотрудникам? А? А что, Диана Тимофеевна-то здесь уже не будет?